Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас новая подборка самых крутых средств передвижения. Выпуск получился на целых 20 минут, поэтому перед просмотром рекомендую запастись чем-нибудь вкусненьким и чайком. Обязательно присаживайтесь поудобней. И да, от вас я жду большой палец вверх, и, конечно же, подписку на канал, если вы еще этого не сделали. А также кликайте в колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые я публикую для вас. А также для вас у меня конкурс в конце видео на 1000 рублей. Так что обязательно смотрите до конца, и мы начинаем. Вот есть такой вид транспорта, как велосипед, да? Люди отказываются в его пользу от машин, чтобы помогать природе. Но в чем тогда смысл этой модели? Она ведь сделана из дерева. Прикиньте, если бы такой велик стал популярным, и компании, придумавшие его, пришлось бы производить десятки, сотни тысяч подобных моделей. Думаю, мать природа вряд ли бы была этому рада. Тем не менее, не показать этот велик я вам не мог. Больно он уж красивый, необычный и оригинальный. Особенно топово на таком кататься, потому что, хоть он и внешне такой же, как остальные, на деле там другой механизм, ощущающийся иначе. Напишите в комментариях, как вам такой велик, и хотели бы вы его в свою коллекцию. Скейт – это та штука, на которой обалденно передвигаться в теплую погоду. Однако показывать вам классический вариант было бы, ну, слишком скучно. Поэтому ловите просто обалденный и неповторимый в прямом и переносном смыслах скейт на ножках. Как он едет, я вообще ума не приложу. Однако, что забавно, на этом скейте с виду довольно просто поворачивать и держать скорость. Пускай невысокую, да, но все же скорость. Напишите в комментах, хотели бы вы себе подобный транспорт, или это слишком ерундовая игрушка. Кто-то передвигается по воде на катерах, другие предпочитают катамараны, а третий тип людей идет еще дальше и выбирает Феррари. Да-да, вам не послышалось, Феррари – легковую машину, передвигающуюся по воде. Причем я бы не удивился, если бы это была оригинальная тачка для города, передвигающаяся на своей огромной скорости. Но нет, это какой-то катер или вроде того, обернутый под стиль Феррари. Тем не менее интерьер стоит того, чтобы хотя бы разок да прокатиться на подобной штуковине лично. Готов поспорить, что эмоции, которые эта машинка доставляет, останутся в памяти навсегда. Обычно велосипеды выбирают с той целью, чтобы заменить ими ходьбу. Машины – слишком громоздкие варианты для передвижения. Плюс они не у всех есть, да и тратят бензина, а значит тратят деньги. Плюс вредят экологии. Короче, полный ужас. И вообще, как так все мы ездим на авто? Ну да ладно, не будем включать зануд. Давайте лучше заценим велосипед, который шагает. Звучит странно, я понимаю, да и выглядит не менее безумно, но идея работает, причем очень даже хорошо, и это удивляет. Какие-то ребята взяли много одинаковых кроссовок и заменили ими колеса. Удивительно, как ботинки не слетают во время езды. Небось их там прикрутили на несколько шурупов. Интересно, насколько дискомфортно на подобном велике ездить. Что-то мне подсказывает, вряд ли вы проедете на нем минут 10 без боли в пятой точке. Тем не менее, за реализацию идеи и внешний вид я ставлю этому велосипеду 10 баллов из 10. На очереди у нас идет ход Rod. Для тех, кто не шарит, опять-таки, как обычно, подскажу. Hot Rod ⁇ это такой автомобиль, изначально американский, с серьезными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости. Из-за этого у него может быть совершенно разный вид. То уникальный, то в какой-то мере безобразный, то вообще гениальный. Какой из них имеет эта модель, можете написать в комментариях. Ну а пока вы это делаете, предлагаю попутно оценить способность машинки ездить на треке. Как ни крути, она именно для него и строилась. И вы знаете, результат меня определенно удивил. Машинка получилась просто топовой. Интересно, как авторам проекта удалось ее сделать такой крутой?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 И раз уж мы так часто сегодня затрагиваем тему колес, то почему бы не оценить велик на колесах из-под машины? Да, думаю, эта идея наверняка приходила в голову многим, но вот реализовать ее решился далеко не каждый. Как вы понимаете, авторы этого проекта в числе тех, кто все-таки осуществил свою мечту. Удивительно в проекте то, что велик на самом деле очень удобный и комфортный. Из-за габарита колес транспорт совершенно не чувствует никаких кочек, ямок, камней и прочих неровностей. Он прёт по дороге прямо как танк. Конечно, есть в конструкции явные минусы – это скорость велосипеда. Из-за тяжести колес ты как будто постоянно на самой высокой передаче едешь. Но лично я в этом нахожу и плюсы. Считай, ты постоянно тренируешься и нагружаешь ноги. Ну разве не класс? Однако все эти велики сделаны для одного человека. Как быть, если на семью всего один этот замечательный транспорт, или ты ездишь быстрее друга, но хочется находиться в его компании? Что ж, видимо, для всех таких случаев и был придуман вот этот безумный велосипед. Он имеет в своем арсенале раз, два, три, шесть сидушек. 6 Карл. Да тут, блин, всю семью и друга сразу можно усадить, реально. Плюс из-за того, что каждый будет крутить педали, вы будете ехать довольно быстро. Очень удобно разговаривать, никто никогда никого не будет обгонять. И если вы во что-то врежетесь, то хотя бы врежетесь все вместе. Ладно, последнее забудьте. В общем, суть вы поняли. Топовый семейный велик. Ставлю ему 10 баллов из 10.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 Этот робот передвигается при помощи двигателя сзади, а управляется он благодаря двум ручникам по правую и левую сторону. Интересно, как и кому вообще пришла идея в голову сделать вот такое чудо юда. Знаете, что такое пневмоподвеска? Простыми словами, это такой вид подвески автомобиля, которая имеет возможность регулировки высоты дорожного просвета. Ее можно регулировать в автоматическом режиме или принудительно, но без применения физической силы человека. Особенно крутая штука, когда ты ездишь на низкой машине, и тебе обязательно надо проходить разные лежачие полицейские и тому подобные помехи на дороге. Тем не менее, эту штуку решили установить и в такой вот игрушечный карт. И вы знаете, такая подвеска смотрится здесь очень гармонично и уместно. Хоть девочка на этом видео не показывала радости, уверен, что ей по кайфу кататься на этой машинке. Что думаете? А это просто красивый и качественный велосипед коротышка. Я его назвал так. Подобное название он получил за низкую посадку, которая расположена буквально на заднем колесе. Это как заниженная приора мира велосипедов. Такая же недорогая и в то же время эффектная, способная доставить море положительных и простых необычных эмоций. В остальном велосипед не имеет каких-то значительных отличий от своих собратьев. И многим уверенно это понравится. Не всегда же на фриковатых транспортных средствах кататься по городу, правда?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 Не более 5 секунд понадобится байкеру, чтобы превратить свой мотоцикл в скутер и промчаться на всех парах по водной глади. Мотоцикл Amphibia, разработанный американской компанией Gipsports, легко трансформируется без остановки одним нажатием на кнопку, расположенную на руле. Модель под названием «Гипс-Биски» на суше способна развивать скорость до 150 км в час, а на воде – до 70 Двухцилиндровый двигатель мощностью в 55 лошадиных сил и 20-литровый бензобак надежно защищены от проникновения влаги герметичным алюминиевым корпусом. Масса амфибии не превышает 228 кг, а дорожный просвет достигает 150 мм.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 Алюминий, магний, сталь, карбон. Какой материал лучше? Конструктор из Израиля разработал и сконструировал велосипед из картона. Друзья считали его идею безумной, и кто знает, взялся бы он за реализацию своей задумки, если бы однажды не узнал о существовании лодок из картона. Он сконструировал прототип велосипеда в сарае, отдав его на тест-драйв своей маленькой дочке. Будучи сторонником экологичности используемых материалов, автор проекта использовал органическую субстанцию. В итоге готовый велосипед потянул всего на 9 килограмм. Таких показателей сложно добиться даже у карбоновых моделей. Себестоимость, в свою очередь, составила всего 9 долларов. К тому же в картонном велосипеде нечего настраивать, протягивать и ремонтировать. Но ну разве не топовая идея, м? В то время как некоторые люди готовы отдать все, что у них есть, лишь бы прокатиться на таком Бэтмобиле, другие совсем не унывают и без него, находя шикарные альтернативой и подобный и мотоцикл. Эта модель шикарна тем, что она совершенно не занимает места. Нет, ну ведь правда. Сравните этот мини-мотик и тот здоровенный автомобиль Бэтмена. Земля и небо. Плюс мотоцикл совсем не уступает ему в проходимости. Это даже доказывают на практике авторы проекта. Скажем спасибо качественной сборке и гусеничному ходу. Да и сидеть на нем относительно удобно. Если вы не будете гонять по постоянным горкам и ямкам, то вполне себе можно будет доехать не только с ветерком, но и с комфортом и целой пятой точкой. <как> а теперь я покажу кое-что такое, что понравится каждому фанату крупных мотоциклов. Речь идет об огромном чопере, построенном самым простым энтузиастом из Италии. Этот мотоцикл был признан комиссией Фонда книги мировых рекордов Гиннеса как самый большой в мире мотоцикл, способный передвигаться своим ходом. Почетное место в книге рекордов Гиннеса гигантский чоппер Regio Design XXL Chopper получил лишь после того, как он самостоятельно преодолел расстояние в 150 метров, хотя для того, чтобы стать обладателем рекорда, мотоциклу требовалось проехать не менее 100 метров. Детище многочасовых трудов получилось длиной 9 метров 75 сантиметров, высотой 4 метра 90 сантиметров, шириной около 2,5 метров и весом 5,5 тонн. Это реально вызывает у окружающих чувство глубокого изумления и заставляет почувствовать себя крошечными лилипутами. Приводит в движение этого монстра двигатель внутреннего сгорания Chevrolet V8 объемом 5,7 литра и мощностью 280 лошадиных сил, который вращает колеса через трехступенчатую коробку передач от старого автомобиля Buick. Интересно, как вообще такой проект кому-то мог прийти в голову. Как вы думаете, что это такое? Нет, это не велосипед для вашего хомячка или для ребенка, который находится в животе у мамы. Это реальный велик для реального взрослого человека. И вот доказательство того, что на нем возможно передвигаться. Согласен, звучит безумно, и в то же время пугающе, пугающе странно. Но идея ведь работает, да и смотрится прикольно. Ну разве вы со мной не согласны? Прикиньте, как все друзья офигеют, если вы прикатите к ним на таком велике. Правда, небось, чтобы на нем проехать хотя бы пару метров, надо приложить столько же усилий, сколько прикладывают во время марафонов или кроссов. Больно уж трудно крутить такие маленькие педали. Важно и за равновесием следить и темп не сбрасывать. Многие люди знают о такой клёвой штуке, как гироскутер. Тем не менее, лишь знать о ней мало. Куда важнее и круче уметь на этом транспорте кататься. Да, хоть этот метод и необычен, зато он определенно того стоит. Ты получишь незабываемые эмоции и прокачаешь скиллы своего тела с вестибулярным аппаратом. Однако, если у вас все равно не получается ездить на гироскутере, то ловите лайфхак. Покупайте вот такую модель с подобными держалками на колесиках и едете себе ни о чем не думая. Они сами регулируют положение транспорта и не дают человеку упасть. Почему только официальные производители до такого не додумались? Продавали бы эту штуку как топовое дополнение. Ну чем не крутая идея? А? Когда этот монстр выезжает на улицу, полиции требуется перекрывать движение и освобождать проезжую часть от припаркованных там автомобилей. Да-да, вы все правильно поняли. Речь идет про рекордсмена из книги Гиннесса, про самый длинный велосипед в мире. Его длина составляет более 35 метров, и он способен вписываться в повороты лишь на самых широких улицах. Этот велосипед, согласно книге, длиннее даже самого длинного лимузина в мире. Данный проект есть не что иное, как результат творения группы энтузиастов-велосипедистов из Нидерландов. Для его создания они использовали элементы алюминиевых конструкций, предназначенных для установки осветительных приборов на концертных сценах. Прочности этих конструкций достаточно для того, чтобы удерживать собственный вес и выдерживать возникающие на такой длине нагрузки практически без провисания.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 Вы только гляньте, как он двигается, как искусно поворачивается, небось, входить в повороты на таком сплошное удовольствие. Эх, вот бы и самому на таком прокатиться. Хотя бы разочек. Ведь и со скоростью у этой модели все в порядке, и внешний вид у нее что надо. Но ну, прям реально нет никаких минусов. Единственное, что, так это то, что у велика спереди сразу два колеса. Что мол, это может повлиять на какую-то маневренность, что он не такой пронырливый и ловкий. Ну камон, вы что, забыли о его подвеске? Она ведь все это компенсирует. Так, решено, я по-любому займусь поисками этой изумительной модели. Уверен, она того стоит. Ну а это просто полная жесть. Я не знаю, как и из чего вообще этого монстра создали, но по одному лишь звуку двигателя можно представить, сколько в этой машине дури. Она очень большая, тяжелая и из-за этого необычайно мощная. Какую скорость способен развить этот киборг, я так и не смог выяснить. Но что-то мне подсказывает, что не слишком большую. Не могу представить, какой там должен стоять движок, чтобы такую махину вообще тянуть. Хотя есть там и свои плюсы. На таких колесах можно вообще не париться о дорогах и кататься где будет угодно.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 А вот что определенно едет еще лучше, так это трехколесный велосипед. Все наверняка привыкли к тому, что трехколесные велики это атрибут новичков и в особенности детей, которые пока только привыкают удерживать равновесие и крутить педали. Однако эта модель совсем не для мелезги. Она шикарна и для взрослых людей, которые хотят удобно сидеть на велике, шикарно кататься, иметь высокую скорость и в то же время не менее высокую маневренность. Не знаю как, но у авторов проекта получилось все это объединить. Круто! Гусеничный ход – это что-то такое, что видится лишь на огромных тяжелых машинах или танках, но уж точно не на скейте, правда? Однако умельцы готовы нас удивить и показывают вот такой вот необычный скейт. Насколько легко им управлять, довольно трудно сказать, но смотрите это так, словно гусеницам совершенно плевать на песок. Не знаю, можно ли на них кататься по асфальту и как они себя там покажут, но пока это выглядит реально легко и непринужденно. Если вдруг кто-то из вас думал, что мотоцикл Бэтмена можно увидеть или в фильме, или на показе каких-то супердорогих машин, вы глубоко заблуждались. Простые парни построили у себя в гараже точную копию той легендарной тачки из фильма. Удивительно в этом проекте то, что мотик получился более чем живым. Он шикарно ездит, идеально стоит на дороге и реально безупречно выглядит. Не знаю, как вам, но мне мотоцикл безумно понравился. Просто на 10 Бэтменов из 10. Согласны со мной? А этот велосипед лично я называю чудом детализации. Мне безумно понравилось, как автор проекта придумал этот велик паутину. Он получился злым и в то же время уникальным, ярким и не надоедающим. Короче, получился на славу. Кастомный чопер паук получает от меня респект и оценку в 10 заслуженных чоперов из 10. Самокат